всем привет это очередной урок шкатулки полезностей и сейчас я вам покажу как делать закрытие петель методом i на 2 петли посмотрите вот у меня рукавчик который нужно закрывать и сейчас я сделаю на его примере закрытия вот у нас следующая петелька которую мы бы провязывали то да? мы под ней находим петлю предыдущего ряда и из этой петли вывязываем дополнительную петельку. Так, дальше мы провязываем ту петельку, которая у нас была на спице. Вот у нас получилось две петли. Сейчас мы эти две петли должны вернуть обратно на левую спицу. Снова провязываем их, первую провязали. А вторую мы провязываем вместе со следующей петелькой. Снова у нас две петли на правой спице, мы их возвращаем назад. Провязываем первую и провязываем вторую петлю вместе со следующей петелькой. Возвращаем. Провязали первую, провязали вторую, вот смотрите, чтобы у нас петельки оставались стоять ровно, то есть видите у меня я вяжу классическими петлями, и у меня петля развернута правой стеночкой вперед. Если бы она была так, было бы вязать немножко проще. То есть, вы можете разворачивать эти петельки. Вот смотрите, давайте еще один раз провяжем первую петлю. И вот она, вторая у нас идет. Смотрите, видите, петля уже развернута, и она будет в полотне вот здесь вот так стоять, прямо провязываем их. Вот. А если ничего не делать, она у нас может развернуться, ну как бы перекреститься. И вот смотрите, если я провяжу ее вот так, видите, петля скрестилась. Это будет не очень красиво. Может быть, конечно, и незаметно, но лучше уж вязать аккуратно. Поэтому я провязываю сразу же, не переворачивая вот эту вот петельку, я завела спицу в первую петлю, а эту развернула вот здесь, в процессе, и вывела оттуда. И она у меня встала прямо. Вот таким образом. Провязывается айкорд на 2 петельки, и если вы вяжете классическими петлями, можете сразу же, не отрываясь, так скажем, от процесса, разворачивать петельки в нужном направлении. Вот так он будет выглядеть. Здесь, конечно, пряжа фантазийная и видны вот здесь вот эти вот пимпочки. Но вообще айкорд на две петли выглядит достаточно интересно вот видите вот у меня низ закрыт таким методом сейчас я дойду до конца и покажу как а, закончить итак рукавчик у меня закрыт полностью остались последние две петли на спице и вот здесь вот если смотреть то мы видим да вот у нас начало вот конец и такое непонятное здесь пространство то есть здесь нам нужно соединить так чтобы было все единым целым так сказать красиво обрезаю ниточку небольшой хвостик оставляю ниточку я заправляю в углу для сшивания трикотажных изделий Итак, вот у нас две петельки, которые остались. Ниточка выходит вот из этой петли, в нее же заходим. Так вот это вот, вам не потерять. Зашли, да? Теперь мы ищем две петельки первых. Здесь вот под обе дольки косички мы завели иголочку и заводим обратно в эту же петлю иглу. Дальше я иголочку ввожу снизу во вторую петельку и нахожу здесь вот две дольки косички от второго ряда так и снова увожу в эту же петлю сейчас нам осталось подтянуть и как вы видите да вот, у нас получились единые косички но несмотря конечно на то что у нас тут вот такие вот буклёшечки встречаются вот такой получился край у нашего рукавчика сейчас я здесь эти ниточки закреплю и мое изделие готово все осталось спрятать ниточку на изнанке я надеюсь что вам было все понятно используйте этот метод он на ровной пряже также смотрится очень красиво закончено и лаконично так что вяжите красиво вяжите с удовольствием и носите свои вещи также с удовольствием пока пока